Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. Сегодня мы поговорим о русском языке, ответим на вопросы, осветим источники. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. В первую очередь хотел бы сказать, что многие авторы, такие как Сундаков, Алексеев, Сергей, говорят о русском языке и преподают. Вот, например, у Италии Сундакова есть такой цикл лекций о русском языке. У Сергея Алексеева. Есть уроки русского, где они излагают свою точку зрения. Очень много книг написано на русском языке, но в основном эти книги являются источниками современными, потому как э, древних источников, изучающих тот или иной язык, ну, практически нами не обнаружено. Можно только в энциклопедических словарях посмотреть или тех авторов, которые пишут о рунике, о древней. Или о буквице, или о том или ином языке или алфавите, которых, в принципе, не, не так много. Вот я бы хотел немного осветить как раз подачу некоторых авторов, которые говорят о русском языке, о значении слова и так далее. В нашей традиции древние было несколько письменностей и несколько алфавитов. Жреческий алфавит, то есть тираговое письмо. Была харийская руника, даарийская руника, зеркального отображения, черты и резы. И кириллица как позднее уже Кириллом и Мефодиум русский алфавит, который они преподнесли как славянская письменность, и Все ныне пользуются а, кириллицей а, вот в нашем пространстве и говорят, что это самая-самая вот древняя письменность, которая была только у русских, которые нам принесли греческие монахи. Напомню. Что греческие монахи проходили посвящение в Ватикане. Это раз. Во-вторых, в нашей древней хаорийской, или вообще в Коруне, это руническое письмо, было 144 основных знака, которые несли образы божественные. И мы можем сейчас вспомнить, что сегодня у нас остается только 33 буквы в нашем алфавите. Если мы берем, например, алфавит еврейский, в нем 23 или 24 знака. Они немножко увеличивают количество знаков. О чем это говорит? Уменьшение количества образов или написанных знаков или букв уменьшает восприятие человека того пространства, в котором он живет. Если перед вами 144 знака, несущие образы, которые дали нам предки. А сегодня осталось 33. Если мы посмотрим на молодежь, как она общается, можете посмотреть, выйдя на улицу и послушав немного, как общается молодежь. Да и мы сегодня уже не владеем тем образным, тем богатством русского языка, на котором говорили даже сто лет назад интеллигенция русская. То многообразии слов, выражений. Они были, как река течет. Вот Речь это и есть речка. И я слышал некоторых новгородских бабушек, которые разговаривали простым деревенским языком. Но их можно слушать часами. А сейчас хотел бы вот остановиться все-таки на тех уроках русского, которые дает Виталий Сундаков. Вызывает по меньшей мере недоумение то, что... Ну, мы коротко с ним были знакомы э, и передавали ему ту технологию и те наши изделия, которые мы называем нейтроник. Говорили о том, что вот это изделие, основанные на древней рунической грамоте, которая заложена в изделии как элемент программирования. Но он принял и, видимо, не оценил, видимо, забыл. И сегодня, когда он говорит, вот я послушал 22-й урок, и многие положения его или высказывания о тех элементах русского языка или слов я с ними не согласен. Потому как он дает упрощенное понимание того, что из себя представляют те же названия рек, те же народы, которые населяли, почему-то не углубляясь в ту глубину веков, в которые были заложены те знания, те алфавиты, те знаки, те образы, которыми владели наши предки. Личное мнение, например, того же Виталия Сундакова, и ну, да, у него много уроков, но они не несут тех образов, которые закладывались нашими древними родами или народом нашим. И я думаю, что мы продолжим наши беседы о образах, о русском языке, о том, который изначально был создан и дан был нам богами. И этот образный язык несет в себе всю информацию о мироздании, всю информацию о тех представителях, которые на земле здесь есть. Естественно, великий язык, который лежит в основе и произведения Льва Николаевича Толстого, и Алексея Толстого, и Пушкина, как представителя поэтов, который нес также определенные образы, которым ему передала няня Арина Родионовна. Можете почитать Светлану Жарникову, которая говорила о санскрите, древнем русском языке, который принесли во время харийского похода в Индию, где жили наги и дровиды, и дали им знания, знания наших древних родов, славян и ариев, дабы они его сохранили в тяжелое время ночи Сварога. И вот те знания они сохранили в виде санскрита. скрыто, как говорил Александр Хиневич. Это наш древний язык. Вы можете вспомнить путешествие Афанасия Никитина. На каком языке он говорил в Индии? Да на русском языке, все его понимали. И он понимал местное население. Вы можете почитать уроки русского языка языка Сергея Алексеева. Вот его книга 1, 2, 3, где он дает также образные понятия, образы тех явлений, которыми он назвал Бог или Раш и так далее. Вы можете почитать еще Чудинова, Валерия Алексеевича Чудинова, вернем и Трусков Русии. Итрусский язык – это тоже древний русский язык. И Валерий Алексеевич, исследуя надписи на камнях, доказал в своих многочисленных книгах, что все надписи делались на древнем русском языке или на рунике. В основе всех практических языков лежат древние-древние знаки, отображающие в своей основе то действие, которое они производят в пространстве. Ведь... Вспомните Александра Пыжикова, который говорил, что русские жили вибрациями, чувствами, они чувствовали пространство, чувствовали его колебания, вибрации, и этими вибрациями понимали, что происходит, входя в те или иные потоки информационные, получая эту информацию в виде образов и притворяя эти образы в явном мире, творя Дома, дворцы, терема, а отображая эти образы в виде гармоничных пространств, насаждая сады и улучшая, как раз улучшая, внося свою лепту в созданную Богом природу. Вот в чем смысл нашего древнего языка, древних образов, о которых мы с вами, я надеюсь, будем говорить более подробно в наших следующих выпусках, дабы не было... Искажений тех понятий, тех букв, образов, слов, которые вкладывают вот многие исследователи. Алекс Гагарин говорит, что у людей утратилось образ культуры слова, который с нашей точки зрения обозначает образ культ божественного сияния. А осталось только культ или культя. Но, видимо, а он говорит, что у культ ура. Но немножко здесь путаница происходит. Так как нужно, опять-таки, разбирать слово с образов. Вот К что такое, потом Л, потом Т. Я могу сказать, что в коруне К обозначает общность соединения. Л это множество проявлений сущностей. Т это твердо затвердевшее то, что имеет основу. И вот когда вы будете понимать те образы, начертанные и несущие в себе определенную энергию, тогда вы спокойненько поймете суть любого слова. Директор Института русского языка в одной из передач а, на телевидении говорил, что современный русский язык – это искусственный язык. Его правила, они носят искусственный характер кем-то данный. Но мы а, отсылаемся, наверное к той кириллице, к Кириллу и Мефодию, которые, по сути, жили в другом мире. Они не понимали сути жизни славянских и арийских народов. И они привнесли, убрав а, из а, того словаря, которым мы пользовались, из 144 основных знаков, те буквы, те образы, которым были им понятны, урезав наше восприятие мира. Затем Петр I урезал, затем николай II, затем луначарский и вот это урезание привело нас сегодня как раз к нашему так скажем бедному скудному восприятию мира в котором мы живем к восприятию мира по большей мере направленному на потребление а не на созидание Послушайте о величии русского языка, который излагал Борис Константинович Ратников. Поспорили англичанин, француз и русский, чей язык богаче. А англичанин говорит, наш язык самый богатый, поскольку весь дипломатический мир говорит только на английском языке. Француз говорит, нет, подождите, пусть весь дипломатический мир не говорит на французском, а только половину, но зато мы свою женщину можем уговорить за пять минут. Русские говорят, да, ребята, весь дипломатический мир, даже половина – не говорит на русском языке, и нашу русскую женщину, как француженку, за пять минут не уговоришь и не уломаешь. Но зато по выразительности, по сочности, по смыслу наш язык самый богатый, ведь никто из вас не сможет, допустим, сочинить логически связанный рассказ, который начинался бы на одну букву и был логически связан. Англичанин говорит, а это вообще нельзя, потому что предлоги, инфинитивы и так далее Француз тоже подтвердил, он говорит, а вот в нашем, в русском языке, это можно. французскому ну, приведите пример, хотя бы на букву П. Наш подумал, начал. Поручик первого пехотного полка Павел Петрович Петухов получил по почте письмо. Писала Полина Поликарповна. Приезжайте, попрыгаем, поскачем, посмотрим полузаросший пруд. Поеду, подумал Павел Петрович, предварительно прихватил полуподержанный плащ, подумав пригодится. Подали пролетку. Приехал, повстречались, поцеловались, посидели, поели, попили, поговорили. Пойдемте посмотрим полузоросший пруд, предложил Полина Поликарповна. Павел Петрович предво... предложение принял. Пришли, присели. Предварительно Павел Петрович постелил полуподержанный плать подумал, пригодился. Послышался первый поцелуй. Потом последовала продолжительная пауза. Первым, привычно подтягивая панталоны, поднялся Павел Петрович. Потом Полина Поликарповна, приезжай почаще, противный. Пожурил Павел Петрович, Полин Поликарповна. Естественно, после этого все сказали, да, русский язык самый могучий, самый богатый. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего хорошего.